всем привет в сегодняшнем видеоролике вам покажу как скачать мой личный чит да кстати кто не знал у меня вышел свой личный чит вот сразу скажу то что по функционалу и прочим функциям он особо не отстает от других читов и в дальнейшем он может быть даже будет лучше чем все другие читы которые существуют на данный момент так для этого переходим по ссылочке в описании после этого Здесь есть кнопочка скачать бесплатно, нажимаем, это окошко закрываем, еще раз скачать бесплатно, все чит у нас скачивается, но у вас вот здесь вот слева в верхнем углу может попросить разрешение. Если разрешением попросит, то нажимаем разрешить и мы скачиваем. После этого загрузка дошла до конца, нажимаем скачать файл, все чит у нас скачался, здесь нажимаем кнопочку сохранить, и теперь смотрите. Сейчас вам покажу, как отключить уведомления. Так, у меня тут сразу антивирус ругается. Ну, в принципе, это все стандартно. На всех читах антивирус будет ругаться. Вот. Но сразу скажу то, что тут вирусов нет. Так, восстановить. Все восстановил. А также, если вы скачиваете, вы можете заранее отключить антивирус. А, итак, смотрите, чтобы отключить уведомления, которые вам приходят. Если у вас Chrome, нажимаем сюда три кнопочки, то есть три точки. Потом настройки. А, листаем вниз. Дополнительные. Настройка сайта. Уведомления. И листаем в самый низ. И вот здесь у вас разрешить. То есть разрешить это уведомление. Вот у меня тут есть один сайт. Просто берем вот так вот. Блокировать. И все. И вам уведомления больше не будут никогда приходить. Все очень просто. Так, давайте открываем папку с читом. Так, антивирус пока что закроем. Так, все, переносим теперь папку на рабочий стол. Так, все готово. Теперь заходим в нее и вот он наш чит. Открываем его. Все. А, ну по дизайну сразу скажу то, что ну в принципе довольно красиво смотрится. Но ну, мне лично нравится. Также напишите свое мнение в комментариях, будет очень интересно почитать. Так, давайте теперь заходим в Roblox. Давайте проверим, я думаю, на режиме Piggy. Значит, заходим. А, нажимаем Play. Ждем пока он у нас загрузится. Все, Starting Roblox. Сейчас у нас запустится этот place. Так, все отлично. Давайте звук выключим, чтобы мне не мешал. Все, качество на максимум сделали. Теперь смотрите. А, здесь работает автоинжект. Автоинжект полностью у всех будет работать. Даже, допустим, у кого в других читах не работает, здесь у вас автоинжект процентов будет работать. Вот, вот это вот плюс. Так, давайте нажимаем вот здесь Inject. Можете немножко подвиснуть, но ничего страшного. Так, ждем. Сейчас должно появиться Easy Exploit. Да. Кстати, DLL Easy Exploit. Но в дальнейшем, я думаю, поменяем DLL и сделаем свой личный. Так. Давайте зайдем в ScriptHub. И покажу скрипт через ScriptHub. Нажимаем пиги. Так, все. Наш скрипт загрузился. И также, смотрите, тут есть кредиты. То есть, кто создатель. Вот. И также здесь, вот сюда, в эту панельку, вы можете добавить свои скрипты. Просто нажимаете на него... И он сразу у вас здесь появляется. Вы просто нажимаете «Excute», и он активируется. В принципе, все довольно просто. Так, ну давайте, в принципе, покажу чит. Нажимаем «Play». «Local Player» и «No Давайте проверим. Ну, «No Clip», в принципе, работает. Как видите. Так, выключаем. Потом «SP Player». Так, вот мы видим игроков. Значит, здесь игрок, и вот там игроки еще. Так, это тоже работает. Выключаем. Infinity Jump, то есть Infinity прыжок. Давайте выйдем на улицу. Так, включим No клип, отключим, И вот, как видите, я могу прыгать сколько хочу. Все работает. А Jump Power, это получается высота прыжка. Давайте сделаем на ну, 114. Как видите, я стал намного выше прыгать. Отлично. И Valk Speed. Бегаю сейчас вот так по-обычному. Включаем. И как видите, и сало я бегать намного быстрее. В принципе, крутой скрипт, можете пользоваться. А пиги получается здесь. функция работают только, вы, если вы играете за убийцу, то есть за свинью. Вот. А так и за игрока я вам показать никак не могу. Вот. Ну, в принципе, на этом все. А ссылочки все будут в описании. Можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был AceBun. Всем удачи и пока! Субтитры сделал